Добрый день, уважаемые друзья. Наша встреча проходит здесь учителя. И я прежде всего хочу от всей души поздравить и здесь присутствующих, и всех педагогов страны с профессиональным проектом. И пожелать всем вам самого доброго и, разумеется, успеха. Конечно, такие мероприятия, как конкурс «Учитель года, на мой взгляд, являются важные важными событиями не только для учителей стран, для педагогов, но и для всей общественности, поскольку здесь определяется не только лучший по профессии, такой важный для профессии, а определяется, определяется, я думаю, даже в известной степени выкристаллизовывается, что и самое лучшее, что происходит в течение года в этой важнейшей государственной сфере. Конкурс не только определяет лучших педагогов нашей стране, он содействует активному обмену опытом в поиску новых путей развития школьного образования, помогает сохранять традиции отечественной педагогики и в то же время находить более эффективные методики обучения. Я убежден, что главное здесь внимание к системе и развитие его способностей. Думаю, что вы согласитесь со мной в том, что только так можно воспитать людей ответственность, твердое и Сегодня мне особенно приятно отметить тех, кто достоин по звания народный учитель России. Это учитель с Виктор Гляконович Башмаков, имя которого широко известно в педагогических кругах. Им написаны учебники по химии для всех 23 школ. Его учебники неоднократно, его ученики неоднократно становились победителями Всероссийских и международных олимпиад. Это директор Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа Любовь. До дома. За 15 лет ее коллективом подготовлено более 5000 специалистов, которые сегодня с успехом работают во многих подрастных производства, в сфере науки и в сфере образования. Это учительница начальника класса Геннадия Викторовна Климентовская, чей творческий подход к обучению основан на уникальных методиках и программах. Человек яркого таланта, она стремится заинтересовать ребят, и учитель мысли самостоятельно. Все они настоящие наборки, настоящие позиции. Люди, которые, которые посвятили свою жизнь воспитанию и обучению подрастающим И я очень рад поздравить с этими заслуживаниями наградами. Уважаемые друзья, от того, что даст ребенку школа, во многом зависит его помощь. Простая подростка попадает в очень сложную среду. И очевидно, что без современных знаний, без качественного образования, ему будет сложно найти свое место в взрослых жизни. При этом труд преподавателя имеет особое социальное значение, об этом я уже говорил самым Пример учителя для успеха всегда самый лицовый и, по самый значимый. И потому педагог должен умело и тонко формировать нравственные принципы своих учеников, помочь им определить свое отношение к важнейшим общественным правам. Уверен мудрость, понимание и терпение всегда аминуток в детстве сердце. И в заключение еще раз хочу поздравить вас с праздником. Всего вам самого.